Ловкий, сильный и хитрый в медвежьем царстве. Так вот, с вами славный дядя Лёша и белка Форос. Если вы хотите узнать, что было дальше с ловким, сильным и хитрым, то слушайте. Но стало юношем ловкому, сильному и хитрому время жениться. Отправил их старый пец искать невест в далеких далях, поскольку из местных девушек ни одна не подходила ни одному из сыновей. Одному надо, чтобы была такая, другому такая, а третьему такая. Путь их проходил через поля и болото: леса и луга, горы и моря. Непростой и тяжелый был их путь. Везде их поджидала нечистая сила, с которой они сражались. А также встречались им дикие звери и ядовитые растения. На каждой из тропинок, даже самой короткой, с ними что-то происходило. Вот об одной из тропинок, по которой они шли, я и хочу рассказать. Было это так. Сбежали они от кузнеца-колдуна и его трех дочерей, перелетев на пчелах через реку, и оказались братья сильный, ловкий и хитрый в темном лесу. Троп в этом лесу не было, не было ни зверюшек, ни птичек, одни деревья, а на деревьях была ободрана кора и какие-то следы были от когтей. Смекнули братья, что живет в этом лесу какой-то неконтролируемый зверь. И стали внимательнее они. Шли они по чищобам, шли они по буреломам. Как вдруг раздался шелест в кустах. Они вгляделись. Кабан в медвежьей шубе сидит. Да такой деловой, да такой здоровый, как бык. Похрюкивает, пошмыгивает, а изо рта слюна стекает. Хитрый говорит ловкому. Понизай на дерево и посмотри, есть ли кто еще рядом с кабаном. Ловкий залез на дерево, слез и сказал. Один кабан сидит, никого больше нет. Тогда хитрый и говорит сильному. Пойдем, кабану, если что, прижми кабана к земле и скрути его. А ты, ловкий, прыгай по деревьям и допрыгни до кабана сверху. Если что, свяжешь его веревкой. Хорошо, отвечал Ловкий. Договорились. Сильный и хитрый пошли по земле к кабану, а Ловкий, как белка, по деревьям прыгать начал с сучка на сучок. Подошли братья к кабану. Кабан как сидел, так и сидит. Увидел кабан путников и заговорил человеческим голосом. Сколько я прожил, сколько я пожил, сколько повидал. Да только таких -то животных не встречал. «А мы не животные, мы люди», — отвечал ему хитрый. «Люди? Да о людях только в сказках слышал я», — говорил кабан. «Да нет, мы настоящие», — отвечал хитрый. И продолжал. «А ты, дядюшка кабан, что тут?» «Да старый я стол, ухожу за вечным сном, в газовую долину снов». «А что ты там, уснешь, дядюшка Кабан?» «Навсегда», — говорил Кабан. «Но и вам, людям здесь не выжить. Это же медвежье царство. Я сам прятался в медвежью шкуру всю жизнь, прикидывался уродливым медведем». А, -а, а ты спать идешь. Тебе ведь шуба не нужна, дядюшка Кабан. Отдай ее нам», — говорил хитрый. Кабан пофыркал, похрюкал и сказал. «За правду, зачем мне теперь шуба?» Снял с себя кабан шубу, отдал ее сильному и хитрому и сказал. «В этом лесу никогда не снимайте эту шубу, иначе медведи вас разорвут на части. В царстве медведей без межьего меха не сдобровать». Кабан встал и медленно пошел своей дорогой, хрюкая и пофыркивая. Как же им одеть шубу? Шуба одна, их трое. Тогда хитрый говорит. «Давайте, ловки сядет на плечи к сильному, а не сяду на ловкого». Накинем шубу сразу на всех, а ловкий еще руки в рукава просунет. Как договорились, так и поступили. Ловкий сел на сильного, и на ловкого. Накинули они шубы и пошли по лесу. И действительно, как медведи идут, то туда качнет, то сюда. Все было бы ничего, да только головы-то нет. Так и шли они до ближайшей деревни. Набрались братья смелости и пошли в медвежью деревню. Медведи в одежде ходят на двух лапах, все в сапогах и шапочках. Кто-то в очках, кто-то без очков. А в деревне все как у людей, только медведи кругом. Идут наши путники в деревне по рынку. Без головы. Все медведи на них оборачиваются и смотрят. Пальцем медвежата тыкают. А те медведи рядом с кем проходят путники, шарахаются и отходят. Испугались медведи безголового собрата. Остановил путников храбрый медведь-стражник. Был он в кольчуге и шлеме. В руках у него была пальца. Весь серьезный такой. «Ты такой?» Зарычал медведь. «Я медведь», отвечал хитрый человеческим голосом. «А что ты говоришь никак, медведь?» Зарычал медведь. «Так у меня нет». Хитрил хитрый. «Вот и говорю». «А где твоя голова?» Зарычал медведь. «Так потерял я голову у вас влюбленной свои медведицы». Толковал хитрый. «Потерял голову?» она взяла ее, да и закатила куната, а сама попала!» Удивился медведь-стражник, но он был честный и послушный, и спросил. «Заявление на воровство главы писать будешь?» «Буду, сказал хитрый, да только подумала. «А как же писать, если мы медвежьего не знаем? Ну, будь что будет!» Повел медведь-стражник братьев сильного, ловкого и хитрого, приемную к другим стражникам зашли они в приемную к слепой белой медведице усадила она безголового медведя на стул за стол дала чернила и листок бумаги да пример как заявление на воровство писать как не смотрел хитрый в пример так и ничего не разобрал какие-то каракули когтями начерканы, кругом кляксы и тогда хитрый начал хитрить головы то у меня нет, а на ней глаза. Хожу-то я на ощупь, а вот писать теперь не могу. Давайте я буду говорить, а вы записывать. Помогите инвалиду!» Посмотрела на него белая медведица, одела очки. «Точно! Головы нет!» «Ох, простите!» — сказала белая медведица. И начала записывать под диктовку. А хитрый «Давай передумывать-выдумывать!» По лесу я шел, малину собирал и увидел в малиннике медведицу красивую. Тот, то у меня голова потерялась от любви. А медведица взяла мою голову, заигралась с ней и куда-то закатила. Искал я голову, то так и не нашел. А теперь вот сюда забрел. В столицу иду жаловаться? Царю? Спросила белая медведица. Так, наверное, говорил хитрый, а сам хитрил. «А кому лучше жаловаться?» «Царю, царю», — пояснила белая медведица. Написали заявление. А хитрый — давай хитрить. «А мне бы справочку, что я медведь без головы, пока голова не найдется. Выпишите?» «Выпишем только временно. «Ох, как хорошо!» Отпустили братьев стражники на четыре стороны. Обманул хитрый уже двух медведей. Взяли братья справку... Привязали к медвежьей шубе, идут по деревне. И теперь прохожие медведи сначала на голову смотрят и пугаются. А потом справочку читают и успокаиваются. Медведь без головы. Справка выдана та та та та та белой медведицей. Справка есть, ума не надо. Решили братья выведать, как из медвежьего царства выбраться. Да только никто в деревне не знал. Тогда отправились они... В столицу, к царю всех медведей. Уж если не он знает, то кто же знает. Спросили дорогу в столицу у медведей-торговцев. Торгаши везде побывали, все знали. Указали им торговцы, как в столицу идти. Через леса, через овраги, через мосты, по тропам лесным, по рекам и болотам. Отправились ловки сильный и хитрый в столицу, в медвежьей шубе, старого кабана со справкой что они медведь без головы. Ловкий, сильный и хитрый слонялись по медвежьему царству. Если хотите узнать, что с ними было дальше, как они дошли в столицу, встретились ли с медвежьим царем, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Шмите на колокольчик и пишите в комментариях, как бы вы сами закончили эту сказку. Как вы думаете, как выглядят разумные медведи? Присылайте ваши рисунки. Так вот, с вами был славный сказочник дядя Лёша и лесная белка Форес. Читайте описание под видео. Пока!